уважаемые водомоторники, любители рыбалки, обладатели моторов. Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о том, как сделать защиту для вашей модели лодочного мотора. То есть, ну, в принципе, про защиту вы можете смотреть в других роликах, если кто видел этот ролик впервые. То есть в этом видео я расскажу, что мне необходимо будет получить от вас, чтобы изготовить защиту для вас. И также что вам понадобится. То есть, мне от вас нужны будут размеры редуктора И вам необходимо будет э, снять мерки с него То есть, я сейчас покажу, как это сделать И, соответственно, по этим меркам я создам 3D модель на компьютер, Потом подготовлю все необходимые для этого материалы И, соответственно, буду делать защиту уже по вашим размерам По времени это займет подольше чем обычный там стандартный день-два, да, максимум три, там, для изготовления защиты но, тем не менее, такая возможность уже есть в принципе, можно так делать поэтому, что необходимо будет вам для снятия размеров вот такие вот две линейки, они по 20, ну, максимальной отметка шкалы, 20 сантиметров. Но она идет чуть длиннее, 2,5 сантиметра. То есть необходимо будет две такие линейки. У них уже есть отверстие здесь, я уже закрепил здесь винт, у них здесь есть отверстие пятерка. То есть вам понадобится винт четверка, соответственно, гайка. Это приспособление необходимо будет вам для измерения угла самого редуктора, вот этой часть. Но я это все буду показывать. Также вам понадобится транспортир, Обычный школьный, помним мы его всегда. Также вам понадобится мягкая линейка на 25-30 см для измерения вот этой части. Ну и не только вот. И еще вам понадобится штанги церкви для измерения толщины пера и вот этой части редуктора понадобится также бар итак поехали итак, приготовили все необходимое для снятия размеров с вашего редуктора и начали первое, необходимо померить сам угол редуктора то место прилегания защиты для этого необходимо будет вот такая способа то есть затянули винт здесь на линейке я уже выставил угол правильный, согласно этому мотору ну, вам надо будет его сгибать-разгибать до того момента, пока у вас четко не совпадут параллели приложили, то есть у вас здесь должно быть все четко также Сразу обращу ваше внимание, что необходимо будет поставить отметки, в данном случае одну внизу, где у вас самый кончик пера, начало его, и одну верху, отметку, где у вас начинается антиквитационная плита, соответственно здесь прибавить 2 см, ну, условно возьмем вот это расстояние, да. центр вашего редуктора будет являться отметка прямо на углу. То есть это центр вашего редуктора. Сняли размеры. Берем школьный транспортир. Ставим в этом месте, где у нас центр редуктора. Прикладываем в этом месте транспортир, чтобы отверстие посередине совпадало с углом с центром угла и таким образом мы находим нужный нам угол ну, в данном случае он составляет 142 градуса надеюсь там видно таким образом мы с вами нашли угол вашего редуктора. Все, записали этот размер. Также необходимо будет измерить длину, для чего мы ставили с вами вот эти вот отметки, да, верхнюю и нижнюю, соответственно, где-нибудь плита и нижний угол редуктора. Пера. То есть в этом случае необходимо сделать два измерения обычной линейки. Ставим от угла центра редуктора, да, то есть от угла в данном случае вот этого. Измеряем, записали размер, также аналогично измеряем здесь, здесь фиксируем две длины, то есть первая отметка это где антиквитуционная плита начинается и соответственно вторая отметка плюс два сантиметра. Сделали данное измерение, все зафиксировали, все записали если вы сомневаетесь, что вы правильно померили, лучше измерьте еще раз. Еще раз не поленитесь, приложите ваш импровизированный да, угломер и сверьтесь со своими результатами. Потому что именно по этим размерам будет делаться ваша защита. Далее. Вторым этапом необходимо будет промерить верхнюю часть редуктора, где будет находиться скоба для крепления защиты к самому дейдулу то есть необходимо линейку приложить таким образом чтобы вот этот нижний угол линейки находился прям на краю торца а и один маленький момент еще не уточнил у каждого плетья да, на моторе у него идут здесь как бы вверх уже подъем идет то есть надо необходимо поставить метку, да, по которой будете мерить до подъема, прямо на краю подъема, и соответственно по эту метку мерить. То есть берем линейку, выставляем угол прям в торец мотора. Здесь он будет выходить, угол ничего страшного. Главное вот этот угол. Выставляем в торец мотора и здесь согласно метке. Почему гнущаяся линейка? Потому что редуктор у нас имеет выпуклую форму из-за этого проще мерить чем обычный в жесткой линейке все выставили, промерили записали расстояние потом берем штангель циркуль и необходимо измерить толщину вот этого места штангель циркуль вставляем примерно на полтора сантиметра до измерения, не более. даже можно сантиметр ставили. вот таким вот образом зафиксировали положение, записали этот размер. далее измеряем на глубину полностью об, обеи обоих щипов, толщину, которая идет на уширение, померили, записали. Также измеряем здесь данную глубину на измерение, делаем полностью на глубину всех обоих щипов. Померили, записали. И второе, вернее уже четвертое измерение на этом же месте делаем краешек торца. Буквально на сантиметр заводим щупы также сделали измерение записали какое у вас получилось здесь измерение измерили вторую часть поехали дальше далее вам необходимо будет измерить перо мне необходимо будет два размера и плюс еще один размер то есть берем линейку обычную от От нижней части пера Делаем измерение То есть прикладываем Чтобы у вас было 5 сантиметров Ставим Соответственно отметку Приложили Также 5 сантиметров Ставим отметку Далее измеряем Длину Самого пера да? Вот таким вот образом Меряем верхнее расстояние также меряем от низа пера нижнее расстояние и в этом же моменте промеряем упираем линейку в торец антикавитационной плиты и промеряем соответственно размер до нижней точки пера да здесь он у него расхождение идет 5 мм то есть начало пера у нас 26 с половиной задняя часть пера уже идет 26 сделали необходимые вот эти измерения записали и также штангель циркулем замеряем толщину непосредственно самого пера Замеряем снизу, то вставили тонгель циркуль, промерили толщину, записали разбит Следующим шагом необходимо будет замерить расстояние от края пира до края винта. Ну, предполагаемой его черты то есть берем тот же циркуль как плоскость да? выставляем видите на каком расстоянии если смотреть сбоку находится гид то есть в данном случае просто берем линейку можно приложить вот таким образом промерить можно просто приложить линейку к торцу соответственно от края пера и промерить ну в данном случае составляет 17 сантиметров вылет от края редуктора до края винта замерили это расстояние записали также на пере необходимо еще промерить это будет расстояние ну, в данном случае оно уже есть, общее расстояние, но необходимо будет от этого расширения примерно вот таким образом, 2 сантиметра, да, промерить, ну в данном случае здесь отметка вот на этом уровне, и промерить до края пира. Это необходимо для установки боковых лепестков, чтобы не получилось так что они у вас будут упираться в эту часть их необходимо будет сдвинуть ниже промерили, записали ну в принципе вот все те основные моменты которые необходимо будет вам сделать и плюс фото вашего редуктора щелкайте на телефон, на фотоаппарат в общем как вам удобнее не надо будет обязательно приложить фото вашего редуктора и по поводу того как бы вам удобнее было бы заносить вообще все размеры, да, на что, куда записывать. Понятно, что может возникнуть там трудности. Да, там записал, там записал, потом сиди вспоминай. Я подготовлю шаблон, скажем так, схематичный да, редуктора, где необходимо будет просто расставить размер. То есть вы его скачиваете у меня с сайта, распечатываете его на принтере у себя дома, либо на работе, в общем, в любом месте. И, соответственно, померили, тут же записали, померили, записали, записали. Потом просто фотографию этого шаблона. Скидывайте также мне по электронной почте, либо через сайт. В общем, я еще посмотрю, как будет правильно реализовать. Ну и в заключение хотелось бы добавить немножко там болтовни. Первые три важные момента при оформлении заказа у меня на сайте влодки.768650.ру. Первый момент – это дождитесь уведомления со статусом изготовления. Возможно, ожидание оплаты. Только в этом случае уже проводите оплату. То есть не надо сразу при подтверждении заказа оплачивать. Сразу не надо. Дождитесь уведомления. Второй очень важный момент – это правильно заполняйте данные при оформлении заказа. Особенно проверяйте адрес вашей электронной почты, которую вы указываете. В случае, если вы его указали неправильно, ошиблись где-то в букве, в цифре, то уведомления на электронную почту вам приходить просто не будут. Как бы это очень важный момент. И чтобы исключить ваше волнение, да, по судьбе вашего заказа и ваши деньги, которые вы за него заплатили, то есть я рекомендую все-таки обращать на это внимание. Проверяйте просто информацию, которую вы вносите при оформлении заказа. Это очень важно. И третий момент, это проверяйте также правильность выбора всех опций к соответствующему изделию, которое вы заказываете. То есть это тоже очень важный момент, потому что как бы, я согласно списку этих опций начинаю делать. А потом, как бы, ну, уже когда с человеком начинают разговаривать, хорошо это, если получается до изготовления, да, самого момента каркаса и так далее. И как бы, а я забыл думал так, да. то есть, чтобы это исключить правильные опции, но в любом случае я всегда перезвоню и согласовываю вот, эти моменты а, еще один момент по поводу работы сайта, то есть я его постарался создать таким образом, чтобы вообще максимально упростить и само восприятие, да, информации на сайте и само управление заказов, то есть создавал его именно таким образом чтобы все было интуитивно, просто и понятно но тем не менее как бы не все компьютером на ты, да, некоторым он просто нафиг не нужен компьютер. И есть некоторые сложности там с заказом. То есть не получается заказать там по определенным причинам. То есть в этом случае, да, тоже как бы, возможен такой вариант. Вы на электронную почту пишите мне полностью все, что вы хотите видеть в этом заказе. То есть я за вас оформляю его у себя на сайте. К вам на электронную почту, соответственно, приходит уже потом недавнее ну и также, когда вам будет уведомление, что изготовление возможного задания оплаты уже можно будет оплачивать, соответственно, проводить оплату на за этот заказ. И также вам все уведомления будут на почту отправляться. В том числе у вас будет номер заказа и все последующие статусы уведомления вплоть до уведомления с основе ну транспорт компании, либо от почты России. В принципе, вот, наверное, и все. То есть сайт я постоянно модернизирую, там какие-то моменты <coughs> улучшаю, что-то добавляю. Поэтому можете отслеживать эти моменты, там будет появляться всякое разное. Ну вот, наверное, и все. Ну а касательно изготовления под заказ именно вот на модель вашего мотора, вот, теперь есть такая возможность. В принципе, если у вас есть время, вы можете он находится у вас там где-то, да, в отдаленном месте, чтобы на ему надо ехать далеко и так далее. Можете спокойно <coughs> снять полностью все мягкость мотора, отправить их мне и, соответственно, уже я буду делать защиту на ваш мотор по вашему размеру. Ну вот, собственно, и все. Всем пока!